Всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья, и с вами вновь Олег, он же Scratch, начинает обзор и первый свой взгляд на такую новую стратежечку, как Dyson Sphere Program. А, ну а ты, зритель, посмотрев обзорчик, будешь в курсе, стоит ли тебе играть в эту игрушечку в 2021 году или же нет. Ну и запасайся, конечно же, чаечком, кофеечком, печеньками или чем-то там привык запасаться. А мы начинаем. С самого начала, как только мы даем старт нашей с вами игре, она нам предлагает, значит, выбрать э, некую генерацию того мира, в котором мы с вами будем э, находиться. Как мы видим, вот здесь вот в центре экрана Mission старт отображается та звезда, на которой мы будем по умолчанию находиться, но между этими всеми звездами в Солнечной системе можно будет летать и с ними как-то э, взаимодействовать. Можно создать случайную генерацию, рандомную, да, которая будет не похожа на ваш предыдущий, вот таким вот образом, просто-напросто. И каждый раз нам Значит, игра выдает новое зерно, нового мира, в котором мы с вами будем находиться. Есть маленькие звезды, есть газообразные и так далее. Вот тут, ребятки, весь список типов звезд, которые есть в нашей вот этой вот Солнечной системе, либо же в галактике, они отображены. То есть можно все почитать. К сожалению, пока игра не русифицирована. И я не нашел нужного патча для патча русификатора, для того, чтобы все это было более менее наглядно. Поэтому, ребят, будем чисто на коленке, все с Вами сегодня и обозревать ну что ж старт гейм вот это у меня в принципе мир вот этот вот этот вот устраивать давайте ребят уже начнем и так в начале ребятки мы летим на вот таком вот космическом а, корабле вау нихрена себе вот эта технология какой-то голос извне а, нам говорит о том что типа здравствуйте добро пожаловать и так далее то есть нас сейчас ведут за ручку по той по той самой солнечной системе которую мы якобы бы выбрали. Вот эта красота! Вы только посмотрите! Вот это, блин, солнце. Это же звезда по имени Солнца. Да, парам, по парам. Дальше, значит, голос извне нам говорит про то, что мы якобы приближаемся. И мы уже недалеко от того места куда нам сейчас нужно будет приземлиться. Я уже примерно понимаю, вот там вот Зета, по-моему, это наша с вами планета, на которой мы с вами сегодня и будем начинать. Зета, Лин, Лин, что-то там, какое-то название стрёмное мне дали. Нельзя было какое-нибудь попроще? Зета Линсис 4, я так понимаю, да? Вот мы туда сейчас и направляемся. Ты уже извини меня, голос, и за кадром, что я ни хрена тебя не читаю, но я думаю, что и так будет все а, понятно. Да, ребят, и летим значит, на эту планету, колонизировать ее и развиваться. Это игра, ребятки, стратежечка, в которой нам придется развиваться. Она чем-то немножко напоминает Фактория, э, смешанная с какими-нибудь космическими инженерами. Итак, мы подлетаем к планете. Да, на любую планету, ребятки, можно высаживаться, можно к ней подлетать. А, она у нас, конечно же, не такая масштабная, в те, как в тех же инженерах. А, моделька немножко поменьше, да, как мы видим, но тем не менее, я смотрю, красочно все сделано и графони я вам скажу, Скажу то, что здесь приятный, да, на первый взгляд. Так, ну что ж, давайте приземляемся. Наш непонятного плана челнок садится на эту планету и высаживает нас. Опа! А вот, а вот, ребята, и мы. А вот и мы. Давайте посмотрим, осмотримся. Нам уже, я так понимаю, игра предоставляет возможность походить. Сходим со своего вот этого гнезда посадочного. Отлично. И начинаем изучать планету. Так, ну что ж, я так понимаю, нам нужно сейчас искать здесь необходимые ресурсы. Давайте посмотрим, с чем можно взаимодействовать. Есть у нас вот такой вот робот. Можно посмотреть его параметры. Это у нас, значит, здоровье. Я так понимаю, ядро какое-то. Видимо, заряд ядра нашего с вами, да? Не пойму, ребятки, надо все переводить Поэтому будем, ребят, чисто с вами Все по-простому, допасть, по-колхозному -по В целом и в принципе Главное посмотреть, что эта игра из себя Представляет Можно, ребят, взаимодействовать вот Таким вот образом Так, что мы траву, что ли, собираем? Деревья тоже собираем Да, друзья, мы собираем сейчас деревья То есть можно, по крайней мере, с деревьями взаимодействовать Точно, так, это что такое, камушки? Это, ребят, камушки, да, стон. Камушки тоже собираем. Я так понимаю, да, типичная, ребятки, стратежечка, гринделка. Еще плюс здесь можно в ней настраивать автоматизацию любого практически процесса. Да, и как я и говорил, очень сильно похоже на Фактория. Смесь с какими-нибудь космическими инженерами или же с Сетис фактори и так далее. Так, ну что ж, давайте, ребят, смотрим дальше. Пока что мы собираем, значит, деревья. Собираем камушки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. заставляет нагибаться старика. Черт возьми, а. Нельзя было придумать что-то более технологичное для добычи, чтобы не надо было нагибаться. А, прям с пульта щелкаешь, а оно само добывает. Но такие технологии, ребятки, ждут нас, конечно же, а, впереди. Нам нужно самим их а, сделать. Не все, как говорится, на блюдечке с голубой каюмочкой, поэтому мы продолжаем, друзья, заниматься фармом а, ресурсов. Помимо деревьев, я, я так понимаю, здесь можно вот эту травку тоже добывать. А, что-то голос за кадром нам говорит. Нажмите на Т, чтобы посмотреть дерево технологии. Ага, я понял Понял, нам предлагают здесь а, развить технологию, которая называется электромагнетизм, да, вот у нас, ребятки, электромагнетизм, и я думаю, что сейчас мы постараемся это все дело а, активировать, получится у нас или же нет, я не знаю, ребят, 10, надо каких-то а, суперпроводников, ага. Конечно же, рецепты я заказал на исследование, но мы еще не накопили, друзья. Давайте будем разбираться. Так, 10 проводников, на них наводим, и видно, что они состоят у нас из каких-то пластинок. Да, как, кстати, в инвентарь свой открыть? Не вижу свой инвентарь. Так, секундочку, что-то пошел, я поехал по всем пунктам сразу... Так, вот, ребят, у нас есть, значит, наши с вами ресурсы. И при наведении на них мы видим, что получается или, или как. Ну, короче, при наведении на них как выплывают подсказочки. И нам с вами понятно, видимо, из чего получаются, например, вот эти кристаллы. При добыче древесины, скорее всего, да, типа смола какая-то или что-то в этом роде. Из чего получаются вот эти титаниумные кристаллы. Не написано. И так далее, ребят. Короче, инвентарь наш понятен. А, на что мы можем производить это все дело, и пока что ни нихрена непонятно. Я так понимаю, надо... Раз... О! Нашел, друзья, на что производить. У нас здесь есть компоненты, которые мы можем а, крафтить. А, вот это, например, крафтится из меди, вот эти пластины из железа. И для того, чтобы скрафтить, нам нужно еще вот это тоже штуковина. Это у нас, пла... это у нас делается кольцо из железа, я так понимаю, да? Вот там вот, по-моему, у нас железная руда. А, ну что ж, друзья, давайте искать. Так, сначала мы, наверное, побольше дерева добудем. Дерево нам в любой игре практически нужно. Особенно в таких играх, как какие-нибудь а, игры, где нужно идти по древу технологий, да, а, вверх. Нам нужно, ребят, добывать очень много стартового а, ресурса. Так, что-то у нас, смотрю, уже темнеет. Черт возьми, здесь смена дня и ночи есть. Так, это что такое? Это у нас что за ресурс? Давайте наведем поближе на него. Не пойму, ребят, что это за ресурс такой? покажите Нет, мне, что это такое? Давайте попробуем, подобываем. Так, а это, по-моему, уголь. Это, ребятки, уголь, и уголь мне пока что не очень-то нужен на данный момент. Мне нужна медь, мне нужен, значит, металл, то есть, например, железо нужно мне. Да, давайте посмотрим, где же это железо у нас вводится. Так, секундочку, давайте продолжаем. Добыча древесины мы сегодня дровосеки, черт возьми. Давай, родной, добывай как можно больше этого барахла. Да, и будем с тобой дальше смотреть, что здесь есть. Это что такое у нас? А, это у нас каменные, ребят, образования. Типа, здесь можно в больших количествах добывать камень. Здесь у нас, я так понимаю, тоже каменное образование. А как посмотреть по-быстрому, где есть железное образование? Это у нас уголь, это я уже проверил. Сейчас, ребятки, надо искать срочно железо и нужно искать а, медь. Но медь, по-моему, была тогда, когда я появился возле нашей базы. Вот этот, по-моему, медь, да? Давайте, кстати, здесь можно на ВСАД перемещаться, если кто не в курсе Да, вот это похоже на медь, давайте посмотрим Купер, копер, да-да-да, друзья, это у нас медь Один важный ресурс мы нашли И давайте посмотрим, что у нас будет сейчас а, происходить Да, 12 штучек, отлично Отличненько И нам сейчас, ребят, нужно заказать как минимум одну пластинку Вот такую вот, да, как ее заказать вот сюда вот нажимаем, отлично, есть одна пластинка, но мне кажется, нам нужна не одна пластинка, а сколько а, 10 таких надо, 10 ребят пластин надо заказать срочненько, давайте сделаем еще 9 девяточку сделаем, закажем, у нас вроде бы а, ресурс пока что есть, да, и вот таким вот образом мы потихонечку копим на наши с вами апгрейды, да, нам нужно сейчас а, смотреть что нам нужно развивать, так что это такое, это у нас тоже по-моему, да это у нас угольная жила, здесь тоже угольная жила. А желез ты сегодня будет? Нет? Алло! Так, где у нас, ребят, карта мира? Во! Нашел я карту мира. Да-да-да, я понял, что здесь можно смотреть. И я надеюсь, что здесь где-то мы найдем железо. Не понял. Давайте отдалимся. О, можно, кстати, вертеть, крутить наш с вами планетой. Это что за маячок такой, не пойму? Это что за маячок? Это моя база или что? Нет, это, похоже, центр планеты. Эта штука похожа на центр планеты. Так, а нам, ребят, надо сейчас найти железо, конечно же. Это наш первый тоже передовой ресурс, которого пока что я здесь ни хренашечки не вижу. Куда спрятали железо, изверги? Признавайтесь, все равно найду. Вот здесь что такое, друзья? О, неужели? Ох ты ж, е-мое, надо в другую сторону идти. Так, давайте, ребят, возвращаемся. Надо в другую сторону было идти, вот там внизу. У нас есть образование железа. Да, к меди мы определенно вернемся, но блин, далековато очень на самом деле находится железо. Вы посмотрите только, как надо далеко а, топать. Ты чё встал? Давай родной пили уже. Дерево мешает? Похоже, нам мешает дерево. Ну, в общем, в целом, да, по графонию сразу же скажу, что претензий нет никаких. Если учитывать тот факт, что игра находится еще в ранней стадии, точнее, в раннем доступе она вышла, то тогда нареканий быть не может, да, по поводу того, как здесь все оформлено. Потому что что я вижу на данный момент, какова она полностью, на полность, здесь уже максимальная, бери и играй, что называется. Так, что это такое? Нам говорят про, энерги про энергию, что якобы у нас а, низкий запас энергии, видимо, да, я так понимаю, и мне предлагают нажать на букву С, так, нажимаем, и что дальше, нажимаем на С, и что дальше-то, fuel, fuel chamber это, скорее всего, контейнер, да, наверное, для установки а, материала в него, о, вы только посмотрите... Чи... Дровами? Вы серьезно? Ха-ха! Вот чего-чего, друзья, а такого я от этой игры не ожидал. Теперь у меня полностью изменится мировоззрение в целом. А, смотрите, ребят, а, супер технологический робот, похож на робота из какого-нибудь там а, тихоокеанского рубежа, который там должен, по идее, работать на ядерной энергетике, но нет, друзья, по сути, это, наверное, русский какой-то робот, который работает просто на дровах. Вы, ребят, только Вдумайтесь, <смех> мы запихиваем ему значит дрова непонятно в какое место да я примерно представляю куда вы наверное тоже все догадались но ребятки факт остается фактом этот мех этот мех у нас работает чисто на, на дровах мы его вот так вот заправляем да смотрите раз два три по максимуму запихали короче ему в пачку а, поленев мы и теперь у нас все в порядке мы можем двигаться дальше в полоть до да. И, и, и, да, и достигать своих целей Ух ты, он так тоже умеет, что ли? Тихо-тихо, как это Сейчас получилось? Подождите-ка Ой-ой-ой-ой-ой, А, я понял Это, походу, у нас включаются движки тогда, когда Мы, а, когда мы Заходим на водную область Да-да-да, вы видите, ребятки, и, кстати, в этом режиме У нас а, наш мех тратит гораздо Больше топлива, вы только посмотрите, как Какой был а, сильный сейчас а, Расход, да, ребятки, ну, короче Говоря, не будем обращать на это внимание, что Наш робот работает на дровах, в принципе Если не зацикливаться на этом факте то, э, то тогда у нас в процесс э, идет нормально, то есть, да, дальше, ребят, продолжаем, главное, чтобы все работало, главное, чтобы э, батареечка наша не садилась, Неважно, чем он будет у нас э, запитан, но, возможно, думаю, в процессе мы доберемся до ядерной энергетики и, конечно же, будем пихать себе не дрова в... Одно место. А батареечки какие-нибудь или уже ядерные какие-нибудь а, ячейки ядерного ре реактора. Ну, короче говоря, поживем увидим. А мы, ребятки, продолжаем заниматься добычей железа. Нам его нужно достаточно а, немало. Но на первый раз хватит и 10 а, штучек. Сразу же закажем, закажем вот эти кольца а, в количестве 10 штучек. Давайте, ребят, увеличим число. Да, и 10 штучек пускай у нас а, будет. Нам, ребятки, нужно идти по а, нашей с вами лестнице вверх. И для того, чтобы это сделать, нам необходимо вот таких вот 10 приблуд сейчас а, сделать. Для этого мы, ребят, запасаемся... Так, 8, 9, 10 есть таких штуковин. А теперь нам необходимо, ребятки, сделать 10 вот таких вот а, колец на их изготовление. О, нет, ребят, надо больше. Надо 20 надо 20 колец и 10 пластин. Если быть точным, то что у нас... Э, а нет, два кольца производятся из этого крафта. Два кольца. Поэтому, ребятки, смело заказываем 10 таких колец. У нас уже есть на это все дело э, ресурсы. Так, смотрим, как у нас продвигается прогресс. Пока что вижу, что ни хренашечки никак. Так, не понял. Почему? Откуда кольца? Я же еще их не изготовил. Или изготовил. Не пойму, ребят. Не ни поймушечки, ни хренашечки. Так, ладно. Да, наконец-то прогресс пошел, вот он, ребят, прогресс, неумолимо идет а, вверх, исследования а, пошли, и, я так понимаю, сейчас мы откроем свою первую, а, свое первое улучшение. Так, ну что ж, давайте выдвинемся дальше, точнее, назад, 80 железа мы добыли, я надеюсь, этого насколько то хоть хватит. Так, ну что у нас, первая технология, друзья, да, электромагнетизм, друзья, развиваемый, отличненько. так, да, мы уже открыли несколько машин, которыми мы можем сейчас воспользоваться, говорит наш верный друг и товарищ. А с этой штукой что можно сделать? Тихо-тихо По-моему, он тоже так же ее разбирает Подожди, а, но ну мы улететь-то все равно на ней не сможем Я уж хотел сказать Подожди, не ломай, ты что творишь-то? Мы уже обратно, ты как будем улетать в космос на другие планеты? А в принципе, и нам и, здесь, и тут, друзья, хорошо Поэтому пока остаемся Как мы видим, здесь мы взяли тоже много всего интересного Голос продолжает нам рассказывать, что у нас есть инвентарь Отличненько Открываем, смотрим О, а нам уже, кстати, дали, да нам уже, друзья, дали, лишь бы нас догнали. Так, я вот думаю, где бы разместить мне мою базу. Смотрите, здесь у нас есть, а, здесь у нас есть медь, а, здесь у нас есть уголь, а, там у нас железо находится, да. И я так понимаю, можно вот здесь на острове смело разместить нашу базочку. А почему бы и нет, смотрите, ровная территория. Angle... Но, новые, ребятки, ровная территория Ох, тут даже так можно колесиком вертеть Вы только, ребят, посмотрите, как здесь можно офигенно менять ракурсы Это, ребят, не статичная картинка вот от такого вот лица, да А мы можем здесь крутиться и вертеться, как нам заблагорассудится Да, есть такой у нас а, функционал Ну и давайте пробежимся по вот этой вот панельке Так как у нас обзор, да, обзорный видосик Первый взгляд, да, на эту игру Давайте пробежимся по всем элементам игры Здесь у нас какие-то дополнительные элементы, я так понимаю Здесь у нас что? Это у нас инвентарь, а здесь у нас, значит, репликатор, в котором мы, я так понимаю, это встроенный модуль в нашего бота, который просто-напросто создает всякие разные штуковины. Ладно, принято понято мех-панель, ой, сколько мы дров уже сожгли, целый стак дров уже мы, офигеть, так, ладненько. Ну, мы же были разряжены, поэтому с дров энергии, я так понимаю, не сильно много, кстати, если навести на дрова, то мы можем посмотреть, сколько они дают одно полено, нам дают а, полтора мегаджоуля а, я так понимаю, энергии. И статистика. Здесь у нас вкладка статистики, а, на которой мы... Это, так понимаю, какая-то сортировочка, да, 1, 2, 3 звезды. А здесь тоже сортировочка, здесь у нас а, период и так далее. Ну и тут у нас, я так понимаю, планеты. Вот это, на которой мы сейчас находимся, это еще какая-то и так далее. Короче говоря, а, ну это у нас исследование. Вот, мы исследовали одну технологию, нам открывается сразу же... Ой -ой, ой ой ой ой вы только посмотрите на это дерево технологий, друзья, я просто в шоке, я думал, тут раз, два, три и все, но тут, ребят, исследовать и исследовать, мама, мама дорогая, вы смотрите, ребят, сколько надо исследовать, да, ну, я так понимаю, оно даже и к лучшему, так, и апгрейды, это вкладочка технологий была, и еще, друзья, есть апгрейды, которые, я так понимаю, прокачивают какие-то... Машинки, которые нам уже по факту а, выдает. Вот это, например, технология, я так понимаю Для прокачки каких-нибудь а, Не знаю, штуковин на, на раннем этапе Вот эта штуковина а, Тоже прокачивает, скорее всего Или ветряки какие-нибудь, или что-то в этом роде Давайте, ребята, разбираться дальше а, Так как мы открыли новую технологию У нас появилась вот такая вот панелька Снизу это цифра 1 Power да, из вкладочки Power у нас уже есть оборудование. И давайте попробуем разместить из этой вкладочки. Это, я так понимаю, линия электропередачи, которая будет снабжать электричеством мои механизмы. Так, давайте как-нибудь вот так вот встанем. И я так понимаю, где-нибудь по центру мы ее сейчас вот сюда вот и впендюрим. Пускай вот здесь, ребята, она стоит. Поехали, поехали. О, вот это строительство. Быстрое, моментальное строительство. Так, построили, ребятки, мы станцию. Теперь у нас больше станции такой нет. исследовании нам дает по одному механизму. А в дальнейшем уже стройте, как говорится, сами на то, что сами а, добудете. Так, ну это, ребят, первое. И второе, что нам нужно подключить к этому а, столбу. А энергия-то у нас есть. Так, мне предлагают сразу же подключить вот эту вот штуковину. Что это такое? Ой-ой-ой-ой-ой. Мне кажется, что я немножко не там разместил этот столб. Потому что эта штуковина, которую вот сейчас мне дают, она должна располагаться на ресурсах. Я думаю, что железо нам будет нужнее. Хотя я могу, ребятки, ошибаться. Давайте попробуем сначала к железу проведем. Да-да-да. Далековато все-таки у нас тут ресурсы, но другого я пока что варианта не нашел. Надо было бы побродить, походить, но, как говорится, что есть, то есть. Давайте, ребятки, пробуйте из тех условий, которые имеются у меня на данный момент. Так, так, так, давайте попробуем здесь разместим эту штуковину. Я так понимаю, это мини-завод по добыче э -э -э, ископаемых. Как его поворачивать -то? Есть возможность такая? Должна быть возможность для поворота. Да, ребят, можно поворачивать, когда мы зажимаем с шифтом. И можем ставить вообще его любым, под любым градусом. Так, вот сюда, по-моему, можно его запихнуть. Во! Идеально, нет? А ну-ка, если подальше немножечко. Так, отойди, мех. Ты мешаешься. Вот так вот у нас несколько штучек. Кстати, да, если мы установим его так, чтобы он захватывал больше кристаллов, то у нас будет, я так понимаю, он работать эффективнее гораздо. Тут у нас что-то как-то маловато. Но я думаю, что это самое лучшее пока что расположение его. Или с этой стороны попробуем. Давайте попробуем повернем. Так, сколько здесь мы захватываем? Назад нельзя. Назад, как мы видим, нельзя. Вот. Тут у нас, значит, 5 штучек. Ну вот, 6. Тут у нас раз, два, три, 6 штучек мы захватываем. Так, а если вот так мы поставим? Ой-ой-ой. Вот так вот лучше всего, мне кажется. Во. Или еще назад. Тихо-тихо. Сейчас мы, ребята, попробуем настроить так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Мне бы 8 захватить. Можно 8? 8 хочу захватить штучек. Так, отойди, механизм. А, отойди, консервная банка. Не мешай, как говорится. Так. Давайте будем пробовать, друзья. О, 7. Ну, не получается, ребят, 8 захватить, к сожалению. Ну, я думаю, нам этого будет достаточно. Как-то по-другому я не буду мозговать. Давайте, ребят, вот так вот и поставим. В принципе, 7 штучек, я думаю, это очень неплохой а, результат. Что-то нам тут дали, я смотрю, какие-то непонятные штуковины, наверное, в инвентарь нам добавилось, нет, ребят, в инвентарь ничего не добавилось, добавилось куда-то в другое место, и да, я так и знал, ребятки, не хватает нам э, энергии сейчас на данный момент, как мы видим, так, как-то у нас тут сеточка включалась, да, не хватает энергии, потому что мы расположили немножко не там нашу с вами э, вышку, а можно еще таких вышек наделать, так, это у нас турбины, я так понимаю, для выработки энергии, но мы можем ее поставить, в принципе, здесь. Столб у нас там стоит далековато Ох, вот так вот мы можем передавать энергию Ну, тот столб, он пока что нам не нужен Потому что нам нужно сейчас вырабатывать энергию где-то здесь Где-то прямо возле этой станции А вот эта турбина, она может передавать или нет? Это, я так понимаю, ветровой генератор же у нас, ветряк Будет он выдавать или нет, я не знаю И можно ли тут потом сносить эти штуки или нет Я тоже, ребят, пока не в курсе Давайте куда-нибудь вот сюда вот воткнем Если можно, конечно же а, нельзя, во, вот сюда вот можно Давайте попробуем здесь поставим сейчас О, все, отлично, заработало Заработало, друзья Все идеально просто У нас пошла, пошла, ребят Пошел процесс добычи Здесь мы сейчас добываем железо а Вот тут, кстати, ой, как быстро -то. Смотрите, с какой скоростью у нас добыча железа идет А я думал, будет хреново Нет, ребят, нормально на самом деле, очень хорошо идет добыча а, 50 штук мы забираем Вот так вот можно добывать да, уже, как говорится, лучше. То есть мы можем просто подходить и добывать все эти а, кристаллы металла, да. Я так понимаю, нам пригодится еще такая же комбинация. А, нам нужна, по крайней мере, вот такая вот установочка. А чтобы ее скрафтить, а, нам необходим будет сейчас постараться, Так, как ее, ребятки, сделать? Где наш репликатор? Заходим в репликатор, и здесь у нас есть э, дополнительные, смотрите, появились у нас э, штуковины, которые мы теперь можем э, изобретать. Для этого нам потребуется, ребятки, 6 пластин металлических. Да, начинаем, ребят, производство уже металлических пластин. Э, заказываем сразу же, ну, штучек 10, да, 20 даже можно. У нас металла хватает, 30. Да-да-да, как вы видите, здесь, ребятки, есть кулдаун э, на производство, поэтому нужно заказывать не в бесконечных количествах, а понемножечку и по чуть-чуть. Э, Смотрим еще раз, что нам нужно на вот этот вот э, сборщик. Майнинг машин, 4 пластины, 2 микросхемы э, и так далее. Давайте посмотрим, из чего крафтятся у нас э, микросхемы. Микросхемы крафтятся у нас из меди и из железа. Отлично, и делаем также тогда, э, не знаю, тоже 10 медных пластин. Ой-ой-ой-ой-ой, а, медь то у нас заканчивается, пойдемте тогда сходим сразу же к медному источнику, к медной жиле к нашей, и будем уже исходя из, исходя из этой жилы а, добывать медь, точнее просто-напросто доб добудем немножко меди, нам не хватает сейчас меди, и будем смотреть дальше, что нам необходимо, тут какие-то подсказочки у нас высвечиваются, да, по идее это надо все читать для а, своего же личного развития, но как мне, как видите, ничего не понятно, да, ну базовые, ребята, элементы, которые до которых можно, в принципе, догадаться и так элементарные вещи, да, можно как с шифтом, а, с шифтом кстати, мы можем задавать, я так понимаю, группу команд смотрите, раз, вырубка пошла, два, три да, да, да, с шифтом можно вы, можно задавать цепочку последовательных команд нашему механизму, и он вот таким вот образом а, начинает бегать поочередно вырубать те деревья которые мы ему а, задали очень, кстати, удобно когда, например, вы хотите что-то исследовать, а задали несколько а, задач, он у вас работает, а вы пошли по своим делам исследовать, например, а, планету, как-то вот так вот, да. Так, ну что ж, давайте, ребята, уже с медью решим что-нибудь, давайте немножко добудем меди и сразу же параллельно включим а, репликацию. Нам, ребята, ребят, необходимо сейчас построить вот такую штуковину, а, плюс вот такой вот генератор. Для этого нам потребуется много очень э, всяких, э, всяких компонентов. Плюс две шестеренки, ребят. Из чего делаются шестеренки из железных э, пластин? Еще заказ, заказываем с десяток железных пластин. И после этого уже начинаем э, крафтить. Так, с десяток таких штуковин давайте закажем. Отлично. А, несколько микросхем, пускай будет тоже с десяток. Сразу, ребят, с запасом сделаем. Так, две, что ли, штучки, я заказал? Три. Пускай 4 будет штучки, да-да-да. А, 2 штучки делаются из этого рецепта. Я понял вас, да, отличненько. Так, так, такая, что такое? Тут у нас, кстати, сразу... А, ну мы смотрим, да. Мы смотрим, и нам показывается, кстати, в рецепте, что можно сделать из этих микросхем. Сразу же покажется машинка, э, в каком крафте у нас, ука... у нас участвует микросхема на данный момент. То есть у нас в майнинг-машинке они точно имеются. Ее можно вот так вот быстренько выбрать и сразу же заказать. Давайте, ребят, заказываем одну майнинг-машинку. И нам уже можно заказать еще один э, Ветрячок, Так, отлично. Уже, что ли, есть машинка? Да, друзья, уже есть у нас майнинг-машинка, которую мы можем уже поставить. На наш с вами прииск а, меди Только надо сначала ее немножечко повернуть Давайте ее сейчас повернем чуть-чуть на R Так, ну просто на у нас грубое поворачивание а Нам нужно медленное и плавное Так, сколько мы здесь захватим? Во! Вот была бы неп неплохая комбинация Раз, два, три, четыре, пять, шесть Так, шесть мало Надо побольше Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть семь. Восемь штук! Вот это, ребята, идеально! 8 штук, это просто великолепно, отлично, так, ну что ж, давайте ребят, смотрим, а, ставим конечно же, также ветрячок рядышком, вот сюда, вот куда-нибудь, опачки, пускай вот здесь стоит, и мы запитали еще один ребятки, еще один завод по добыче теперь уже а, меди, ну что ж, у нас потихонечку дела ребят, налаживаются в этой игрушечке, да, под названием Dyson Sphere Program потихонечку, ребят, растем, развиваемся уже поставили два заводика но, как говорится, прогресс не должен стоять на месте, и давайте уже посмотрим в наш с вами меню исследований, чтобы нам можно было а, улучшить или какую же цепочку лучше всего а, развить. Так, ну что ж, давайте by, by Basic логистик System. Ага, я так понимаю, это конвейерные всякие уже модули, а, с помощью которых можно перемещать предметы туда, куда нам это будет необходимо. Но... Я, наверное, предпочту сделать какие-нибудь ассемблинг. Давайте сначала сделаем конвейерный тогда штуковины, да, активируем. Ой, ой ой ой ой сколько нам компонентов нужно, вы только посмотрите. Да, давайте, ребят, займемся крафтом шестереночек. Да-да-да, так, забираем медь и идем туда. Идем туда, куда глаза глядят, то есть на наш с вами другой конец планеты практически. Да, уж так получилось, что у нас не в одном месте находятся наши ресурсы Так, блин, где железо-то? Я, я потерял свою станцию с железом А, вон у нас там железо, ребятки, с той стороны Вон там у нас железки находятся Да, идем, ребят, туда Непонятно, почему я здесь этот столб поставил Но я так понимаю, эти столбы нужны для того, чтобы передавать излишки энергии на вашу базу Да, идем за железом потихонечку на пути крафтим э, разные штукенции пускай например это будет пластина да ребят потихоньку крафтим пластины заказываем по максимуму и таких и таких а, потом заказываем конечно же такого а, добра шестеренок заказываем тоже штук 10 наверное да, все по 10 ребятки все по 10 мы заказываем и пластин точнее матплат всего заказываем в хорошем таком количестве Все у нас в хозяйстве а, сгодится Так, ну что ж, продолжаем развивать свою базу Да, мы только начали, как вы видите Только высадились недавно И исследуем эту игрушечку Да-да-да Что нас ждет впереди, ребятки? Мне еще неизвестно, как мы будем развиваться, но будем пробовать развиваться, конечно же. Ну как, зритель, у тебя игрушечка? Какие у тебя впечатления по поводу увиденного? Пиши, пожалуйста, свои комментарии, не стесняйся, а братишка Скрэч не поленится и ответит тебе непременно на твой комментарий. Пообщаемся. Ну а мы, друзья продолжаем. Также, зритель, не забывай ставить лайкосик под данный видосик, мне очень нужна твоя поддержка. Ну, взамен за твои лайки я всегда радую своих зрителей годными, крутыми видосами по самым разным современным а, видеоиграм. Все есть на моем канале, можешь переходить в соответствующие плейлисты, и все ты на там для себя найдешь. Возможно, и твоя любимая игра тоже уже есть на моем а, канале. Спасибо тебе большое, и мы продолжаем дальше исследовать Дайсон. Да-да-да, собираем камушки, я так понимаю, они тоже для чего-нибудь нам обязательно пригодятся в процессе. Уголек, я так понимаю, нам будет... Э, у нас будет использоваться как топливо, как, в принципе, его используют, да, везде. Да, я надеюсь, что... С этим проблем э, не будет Да, прошел прогресс, кстати, статистику прогресса Можно отслеживать вот по этой вот э, полосочке Вот по этому кружочку, видите, он заполняется Это значит, что наш прогресс с вами идет в гору И исследование практически уже завершено Да, друзья, мы исследовали базовые логистические системы Ура, друзья, ура! Это что такое? Это, я так понимаю, у нас склад Это, я так понимаю, у нас какой-то сортир, сортировщик и это у нас, собственно, конвейерная лента, с помощью которой мы можем наши ресурсы отсюда, да, вытаскивать и помещать в склад. Ну что ж, я предпочту, наверное, сразу же построить склад. Секундочку, у меня разве нет его в инвентаре этого склада? Есть такое дело, есть такое дело. А почему склад не положили? Я не понял. Что, места, что ли, у меня в инвентаре не хватило или как? Но мне кажется, у меня места еще более чем достаточно Вы, вы только посмотрите, ребятки, место вроде есть А мне не положили вот, эту вот базовый сторидж Ну что ж, давайте его тогда скрафтим Так, как тебя скрафтить-то? У меня, в принципе, ресурсы есть Да, вот только я смотрю, камушек сейчас переработаем И да, наше с вами хранилище уже готово Можем сделать для, на всякий случай еще одно Что, нам только камень нужен для этого хранилища и все? Да, походу только камень, но пластины у меня уже имеются, поэтому, а, поэтому уже, как говорится, все намазить. Так, ну что ж, давайте, ребятки, здесь поставим мы сейчас а, склад, потому что а, все то, что мы здесь добываем, должно выходить и сразу же помещаться на склад. Нужна ли этому складу элект электрика? Я думаю, что нужна. И мы, наверное, сейчас э, подключим этот склад вот сюда. Или давайте, ребятки, чтобы поудобнее было принимать, а, пускай наш склад стоит где-нибудь вот здесь. Так, тихо, тихонечко, я что-то отменил, походу, да? Ну ты, блин, даешь! Так, ну что ж, давайте, ребят, вот сюда мы ставим склад. Раз. Есть такое дело, ребятки, склад установлен. Но для того, чтобы нам туда перемещать ресурсы, нам необходимо, наверное, построить транспортную ленту. Да, мне, мне уже советуют построить транспортную ленту, и это делается, ребятки, тоже очень просто. Наводим на наш с вами заводик по добыче, да-да-да, майнер, майнинг машин, и просто-напросто кликаем по нему правой кнопкой мыши, точнее левой, да. И вот таким вот способом мы, я так понимаю, проводим... А, конвейер до нашего с вами а, склада, вот так вот, вот ох, как они быстро работают да. обожаю смотреть, как другие работают просто можно вечно смотреть на это да, мои дроны работают очень оперативно так, и что дальше? как нам поместить а, эти штуки на склад? я так понимаю, вот эти вот штуковины нам в этом помогут сортировщики Достаточно а, пока что муторно и непонятно, но, ребят, вместе с вами мы разберемся, как это все делается. Так, а, кликаем по... А, да все легко и просто, да, отлично. Не понял. Т а, левой кнопкой мыши. Так, давай посмотрим. Не хватает электричества, пишет мне. Ага, не хватает электричества. Ну что ж, давайте расширяться тогда. А, нам нужно построить одну такую штуковину. Один столбик для электричества. Без проблем вообще, без проблем. Линию электропередач, друзья, нам надо. Так вот. Как мы видим, она у нее, у него, у нее гораздо шире область взаимодействия. Вот сюда куда-нибудь тогда и поставим. Будем, ребят, с таким расчетом, чтобы в ту сторону двигаться. Потому что в ту сторону мы и будем двигаться. Да, да, да. Все наши конвейеры будут вести м, туда. Так, вот сюда, допустим, поставим ее. Оп! Вот сюда. Во, вот сюда. Чем дальше, тем лучше. Отлично, друзья, заработало, вы только посмотрите на эту красоту, заработало, черт побери, все нормально, видите, уже пошла передача на наш склад, склад, я так понимаю, постепенно будет заполняться, 17-18. Идеально просто. Я так думаю, надо такую же приблуду сделать там, на той стороне. Чтобы у нас ресурсы наши, наши тоже не стояли на месте, а скапливались. Потому что им, их нам надо будет много, если мы хотим развить нормальную а, здесь а, цивилизацию. Так, надо сделать, ребят, еще один такой столбик. Благо ресурсы на него есть. А, склад я уже построил. Конвейерные ленты у меня имеются. Давайте разместим здесь еще один складик. Здесь вообще можно... Ну, я стараюсь подальше, чтобы нам можно было подводить как можно э, гибче. гибче. Гибче слово такое, да. Можно было более гибко подводить сюда конвейерные ленты, чтобы ничего не мешало этому процессу. Да-да-да. Потому что если я буду вблизи располагать, то некоторые э, подводы к этому складу будут заблокированы. Поэтому, ребятки, я и делаю немножко на удалении. Э, э, вот эти столбы мы сделаем без проблем, ничего страшного. Во, сюда вот мы ставим столбик. О, как раз таки, вот, ребят, хорошее соединение. Сюда мы можем ставить эту ли линию электропередач. Она у нас будет задевать и наш склад, и будет касаться, блин, вот склад нахреново задевает. Ну ладно, пойдет. Вот таким вот образом, да, давайте установим. Вот, линия готова. Я надеюсь, на наш склад, она точно зацепит. И очень хочется, чтобы она зацепила также нашу с вами а, установку по а, перетаскиванию нашего камня. Так, вот сюда вот мы подведем сейчас, да, вот. И вот сюда вот, влево. Во, пошла работа, ребятки. Продолжаем прокладывать конвейерную ленту. Да, и отсюда уже медь э, быстренько бежит на наш склад. Давайте, ребятки, тоже склад наш подключим. Я думаю, что не достанет. Ой, не достанет! Так и знал, друзья, так и знал. А в принципе, неплохо стоит. Да, для того, чтобы, ребятки, это все дело удалить, если вам не нравится, можно воспользоваться либо клавишей X, а, либо вот здесь вот нажать на кнопочку Dismain. Короче, демонтировать конструкцию. Да, я надеюсь, что нам сейчас вернется все. Да, нам, кстати, смотрите, возвращается и хранилище, и конвейерный модуль, который у нас был э, здесь. Также вот эту, ребятки, э, конвейерную ленту мы тоже почистим. И вы смотрите, ребятки, когда мы чистим конвейерную ленту, у нас не только модули конвейерные возвращаются, но и все содержимое, что было на них. То есть это у нас э, медная руда, также возвращается к нам обратно а, в копилочку. Так, давайте, ребят, сделаем сейчас так, чтобы наш склад все-таки а, касался, а, касался вот этой области. Вот сюда вот давайте поставим. Я думаю, ничего страшного. Пускай будет здесь. Раз уж у нас здесь так сложно все, пускай будет здесь. И давайте проведем к нему наш конверчик. Вот сюда вот. Да, я надеюсь, мы все правильно сейчас сделали. А попробуем сейчас сортировщик сюда воткнуть, отлично, вроде бы все работает, да, друзья, черт возьми, есть такое дело, братишка Scratch справляется, точнее уже справился с АЗАМИ и немножечко ознакомился с текущей а, механикой того, как оно здесь все устроено и как оно здесь все работает. Неплохо, ребятки, так у нас получилось, да, мы уже сделали два завода, мы а, построили и, сеть электропередач мы настроили электросеть, да, небольшую, да, поставили два ветряка, два завода, и у нас, друзья, дела идут неплохо, да, со временем мы разовьемся до небывалых высот и откроем все те улучшения, которые вы видите вот на этом а, древе. Я вам скажу так, что первые впечатления мои положительные, игрушечка, да, игрушечка заслуживает, ребятки, ваше внимание, потому что есть здесь чем себя занять на несколько часов, а то, или, а то, а то и десятков или сотен часов вашего личного а, времени. От меня Игрушечка в своем жанре получает 9 из 10 возможных баллов. А, при всем при том, что она еще находится а, в раннем доступе, то есть это не финальная ее версия. Возможно, в финалочке мы увидим ее более красочную, более проработанную и более оптимизированную. Не исключено, ребятки, 9 из 10 возможных от братишки Скретча, от канала Ура! Игра! Ну а что ты, зритель, думаешь по поводу игрушечки Dyson сфер программ? Пиши, пожалуйста, в комментариях под данным видосиком. Непременно прочитаю и тебе, конечно же, на него Отвечу. Ну а для того, чтобы братишка Scratch продолжал дальше пилить видосики и прохождение по игрушечке Dyson Sphere Program, давайте наберем на это видео хотя бы 500 просмотров и 50 лайков, и братишка Scratch непременно исполнит. Обещано. Играйте только в самые топовые и крутые игры. Всем приятного геймплея. Продолжение следует.